возьмем протяженный источник света, размерами которого нельзя пренебречь. Он имеет определенные размеры, и каждая его часть испускает пучок света. Эти пучки попадают на предмет, и на экране вокруг области тени образуются и частично освещенные пространства. Области полутени. Полутень — это область, в которую попадает свет от части источника света.